Здравствуйте! При такой хорошей погоде решил я заняться формировкой виноградных кустов. С чего начать? Как правильно сформировать виноградный куст, чтобы было удобно за ним ухаживать? И развитие его радовало нас. От правильного ухода за виноградом зависит и конечный итог получения хорошего урожая от этой лианы. Сейчас хочу поделиться своим опытом по формированию виноградного куста весной. Этому виноградному кусту третий год с момента высадки его из стаканчика на улицу на постоянное место его роста. Высадку его производил весной 2015 года. На это время на виноградном кусте должно быть сформировано два рукава, на которых с осени мы оставили не менее двух почек на каждом из них. Я оставляю побольше, до пяти почек, а весной лишнее выламываю и делаю подрезку лозы над верхним оставленным побегом. Сейчас я перейду к другому виноградному кусту и подробно покажу, как это все делается. Два года я формировал два рукава. Вот два рукава сформированы. На одном рукаве я оставил две почки, а на другом около шести почек оставил. Поближе мы сейчас рассмотрим, как это все выглядит. Вот на этом рукаве не две почки, вот один, два. На этом рукаве, как эти все пошли зеленые, вот эти почки я все выломал, вот эти почки остальные я все выломал. Эту лозу я не обрезаю сейчас, обрежу ее потом, когда эти все хорошо пойдут уже побеги в полный рост, когда будет по пятому листу и сокодвижение остановится, тогда я здесь сделаю обрезку. Сейчас обрезку нежелательно делать, потому что сокодвижение идет. Этот куст у меня в тени находится, и здесь тепло дошло попозже, поэтому сокодвижение здесь еще полного не было до определенного времени. А сейчас оно идет, поэтому мы будем делать обрезку, когда остановится на движения Здесь тоже оставили мы две почки, и на этом рукаве тоже две почки. Это третий год формировки куста. Все с этого года. В дальнейшем формировать мы ничего не будем. Просто сделаем направление в одну сторону два рукава и в другую сторону два рукава. Прикопается все это землей. Теперь рассмотрим еще один куст, которым тоже третий год. Это куст Лора. Ему уже третий год. Он находится полностью на солнечной стороне. И видим, как он хорошо развивается. В прошлом году мы формировали два рукава. И осенью я оставил на каждом рукаве более трех почек. В этом году с этих двух рукавов виноградной лозы будем формировать четыре рукава. Лишние верхние зеленые побеги я обломал и оставил на одной лозе два побега, а на этой один побег. Еще один рукав я буду формировать с нижнего сильного побега, который пробудился от спящей почки. Их здесь два. Всего на этом в виноградном кусте я оставил 5 побегов, с которых буду формировать 4 рукава в разных направлениях. Сейчас расти будут 5 побегов, а осенью после обрезки оставлю только 4 рукава. Одну лозу обрежу коротко и оставлю ее как резервную. На третьем году жизни виноградного куста мы делаем полную формировку рукавов. Куда нам необходимо их направлять? они будут направляться. Вот примерно они так должны выглядеть. Вот видим две лозы у нас идут вправо и две лозы идут влево. Вот этому кусту уже четвертый год. Такое направление виноградный куст должно у нас быть формировано с каждым виноградным кустом. Вот так просто мы формируем виноградный куст третьего года. Надеюсь это видео было полезным. С вами был канал Делаем Сами. Теперь у кого стоял вопрос, как правильно формировать виноград весной своими руками, просмотрел это видео и сам сможет это сделать. Кто желает получать известие о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев и удачи. Всего доброго. До свидания.